Пока что все нормально, сыночки получаем, жаль, что не, так скажем, не с вами Вот, может быть что-то купить, вот так я думаю. <звы> <звы> <звы> а, купить от Ленарку, купить от 2000. Так, перебор для меня, лучше где-то выбивать на находимчик который я выбил пятого но гонять сильнее задохнул на этот демон Думаю, так так колодок который можно вы помните я говорю вам если я проиграю то что качаю так что я еще не проиграл одноглазовая и о карта отлично двоглазовая или защитника качена помню тратить 200 кристаллов можно Ну зачем Ну потом сейчас это не нравится так, карту главное на скорость. Как обычно. И дэв Моя ошибка была в дефе. Я слаб. Меня убили. Вот так. Я проиграл. Уши. И количество, да. Дев и количество. Вот и все. И не атаковать. дэв тут нужно. Потом нужно успокоить. Майклдой. Ваш колда и свой ашколда от Майклдой. Изучайте Майклдой. Чтобы становиться сильнее 20 Бм так, чтобы прям брак понял, что я слабак. Что я не развиваюсь, как у того смешевший, а я вот такой вот кусочек заберу. На чем бы нет? Так, настроена пока расширим. Давай, еще в один кусан. Ну ладно, давай. Ты 50-150. 150 баксов, да, нормально. Ага, Давай еще одного, потому что будем что-то построить, что а экономить мы не будем. Да, зачем экономить? Потом мы не экономим. Без экономики не играем. Мы же сейчас захватить клан, захватить мир, а потом уже что-то думать. Так, давайте экономику что-то захватим. То есть слишком мало, мало. Даже не может идти до, до, до сотки, ⁇ -мо ⁇ Поэтому быстро строим и экономики. А, блин, экономика следим, чтобы прям все-все призывали, призывали, работали. Кузнеца тоже нужно. Когда кузнец призывается, то мы имеем право просто полететь лишь бы Если кузнец все справится с ним, Поможет нам, точнее, на поле. пошли. Уничтожим его, его немножко поколотим. там моя экономика будет четкий пуки. Нужно было ему уступить, как я понял. А? Да ладно. Все, он теперь боится. Он не будет строить, он будет нас атаковать. Понял. Следующая тактика. Больше, больше войск. Больше, больше казармы. Барков. браков. Так, ну что, БД файти. Вдруг там брак. Води у нас. Помогай здесь, потому что нас уже раскрыли, где мы с положением Два точки меняем. Уширяемся. Расширяемся, давай, не, ст не стесняйся, уже все, он уже слабак. Я ему там убила, Жаль, что он не купил базу, чтобы разрушили его базу бы классно, Чем это потратил. Ну что, пошли еще раз? И пошли. думаю за то время он, наверное, что-то хоть. Ну что за ладно? Ладно, ладно. Давай, давай проверим. Он свой урок, или же хочет обратно. Или же он просто не бизнес или базу построил. Нет, у своего урок. Ладно. Ну, теперь войска собирается, скорее всего. Нужно, нужно еще думать, что враг построит. И как его удалеть. Или вдруг враг такой умный, хитрый лис, который строит тут базу. Как я скоро время буду там строить. И потом построю, захвачу, казаром построю, будет шикарно, шикарно. Так, на самом деле. Враг тут, или враг там. Нет, враг не тут, я понял. На центр давай. Призываем, призываем, призываем. До двухсотки время еще есть. Казарма, блин, действует, два действуйте. Вся казарма рабочая должна быть. Так, вы должны до двухсотки учитесь. Есть. Проверим. Ну давайте пока. Или отступил. Решил все-таки продолжить. Давай -давай. высасывайте кровь <смех> комары понял высасывайте высасывайте все силы высасывайте кому сказал <смех> давай давай давай мне нравится эти пушки но он будет уже защищаться как-то по-своему теперь давайте высасывайте М -м, я понял давайте врубать хоть его экономику хоть время а, кусочек ладно oh my God. класс класс класс класс сотка. Так, у нас еще есть время для призыва выдвинута. Чем мы не призываем? А кто было будет строить? Еще базы. Не знаю. Вот. Вся фишка. Right. Кстати, где-то я в идеи я помню эту штуку. Давно, давно, да очень давно. это помню Пошли. Ты один идешь, видишься такой без головы лично блин пашли пошли все окей. разделяемся отлично красавые налево направо идет на нужно распределять это как то скучно классно взять так вы конечно отстрелит да ладно врагтумайка да враг тут еще оказывается он такой хитрый пропать уже сжигать в атаку прыгает прыгает да, блин Прыгай. все в атаку идти ну ч ⁇ вы здесь стоп войска обратно на камеру нарушил ну и что на ну, это Отомстить, там пошли, пошли все. у нас как-то мало. Давайте, как это... перебор конечно, ну ладно, одной стороной. А второй еще есть. Ну ладно, в принципе, в принципе он... секунд, бессмысленный макс риск. Понял. Сдаем. Вдруг он там еще, вдруг нет значит я буду переди его класс атакуйте атакуйте атакуйте ускоряем не знаю как там бит возможно там уже бит поместь церковь такие опачки при этом опашло дело пошло уже не столько происходит? это такое это макс О, тут уже враги Йо, бро, тут враги! То есть ты можешь врубать под... на! Просто сила врубать Крутые, покажи всем. Давай сюда, давай! О, красома! Люблю такого чувака, который может тотал сломать, практически ну что, давай тогда здесь еще! Ну, пока онке выигран, обычно. Может быть, отступить нужно. Ну, чуть-чуть, ну, да, нужно отступить. Ладно, отступаем. Кажется, так уже пол армии вырубит. Ну, почти. Ну, нормально. Давай, вырубай все Он должны все эти очень сильные стали Ну, мы двоих вырубим Идем в руку, а кто это делаешь? базу И построим, почему? Чем будет? Ну, квест не что выполняем, поэтому Бессмысленно, макс, риск не да, все делаешь так, ладно, тебе Я брал. ок Ужаем, Ну, запускаем Потом же будем такой через пару секунд ждем это через пару секунд. Так, конец коммент, что базу, чобочки. Я все захочу полми даже его карты и все классно. Так, враг не помню. Отлично. Но ну, ну, давай. Они реально классно Вера, давай. Вот, вера, думаю, что такой крутой не был. Не. Думаю, круто. Так, не не Кстати, вы еще не нравитесь? Не нравитесь? Это она. она. А? будет. Ладно, дэпнется. А, нормально, идем. Старпчик. О, ВВ2, я сейчас не могу война. Мне нужно как-то... Что-то будем... О, красава! Ускоряем силы силу его. Катурскую выхватку. Может, так Ладно, будем снять. Брыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Брыгаем. Все да. можно. Ну, прыгаем, давай. Бо салфруббай все моб сдался такой оба на окно, пока эти демоны насколько это мало я доблюсь я обещаю кому-нибудь